Коллеги, всем привет! Хотел поделиться с вами маленькой хитростью, которую я достаточно часто использую. Допустим, вы сделали таким же образом, как и я в предыдущей серии, то есть в серии номер один, когда из простого приложения вы создали приложение, которое поддерживает аутентификацию, и вам нужно проверить, как это в общем -то, настроено, правильно или неправильно, и следует ли дальше двигаться в сторону настройки Identity сервера, ну или другого другого сервера, который вам позволит сделать OS 2.0 аутентификацию. Это сделать на самом деле очень просто. Ну, давайте я на примере уже как бы готового приложения WebAssembly App. Создам его из шаблона. А, версию буду использовать 5.0. Тип аутентификации я буду использовать Individual Account. Ну и вот приложение сейчас создается, то есть это базовая настройка для WebAssembly, в которой уже включено все то, что мы делали все версии, то есть в серии номер один. И здесь соответственно уже подключены все необходимые э, штуки, которые как бы, позволяют использовать и аутентификацию пользователя. И первое, что нужно сделать, это открыть файл с настройками Upsettings.development Не промахнитесь, потому что я часто промахиваюсь Ну, или удалить .development и оставить только Upsettings И в нем, соответственно, нужно подставить какие-то данные какого-то Identity сервера. Для примера я могу взять тот самый демо-сервер, Который Identity э, любезно выставил наружу Вот его адрес Вставляем И теперь нам нужно выбрать клиента Клиент, я буду использовать Interactive Public, тот самый PKC э, с Authorization Code Flow. И, как вы видите, сейчас его запущу. Конечно же, у меня с первого раза ничего не получится. Но я сейчас покажу, как настроить, чтобы получилось. Итак, проект запустился. Так, разрешаем connection. Э, смотрите, у нас в DevTools теперь есть информация о том, что. Наш клиент, наш веб попытался подключиться к Identity серверу. Сейчас он откроется, вот открылся. И смотрите, на закладке кукисов э, у нас есть информация о том, что подключение произошло. То есть мы собрали информацию для того, чтобы можно было генерировать кук. Ну, в смысле, для того, чтобы генерировать токен. Но когда я нажму логин, выдастся ошибка. Вот, вот ошибка, которая говорит о том, что у нас не совсем верно настроена программа. А для того, чтобы правильно настроить, нужно добавить, как вы помните, скопы, куда мы будем ломиться, то есть куда мы просим разрешение на вход. Давайте почистим куки, давайте попробуем нажать F5. Сейчас система заново перезапросит. Да, вот информация пришла, теперь делаем логин. То есть каждый раз, когда вы сотрете куки и, собственно говоря, при подключении к Eventity серверу снова пойдет, он будет запрашивать скоп. И нам нужно добавить в нашу настройку как раз те скопы, которые разрешены для этого клиента. Делается очень просто. Нужно перейти на закладку в настройки программы в программ CS и немножечко доконфигурировать систему. То есть, как вы видите, они читаются из локального апп-сеттинга. То есть из-за AppSettings, которым изначально поменяли настройки. Теперь нам нужно добавить Options. Нет, не User Options. Нам нужно добавить Provider Options. Ну и здесь осталось только добавить название тех скопов, которые были выведены Identity сервером. Я это сделаю в ускоренной форме. Ну и, конечно же, самое главное, теперь добавить response type. Response type у нас будет код, то есть полное название. Code authorization flow типа код. И теперь настроек достаточно. Давайте снова запустим приложение. Отлично. Давайте для чистоты эксперимента откроем тоже DevTools. Вот, мы снова получили нужный нам формат. Ну, теперь у нас уже есть информация о scope. Я нажаю, нажимаю login, попадаю на страницу, соответственно, логин пишу Боб как написано внизу для того чтобы авторизоваться нажимаю логин и э, так ну это мы берем. и как видите я в, App, э, ну, то есть в приложении ну приложение в Assembly зарегистрировался я теперь могу выйти из этого приложения в общем как видите эта э, штука работает э, я для чего это показал ну давайте вот еще возьмем и зайдем как Элис чтобы проверить что это как бы они как бы семья и тот, и тот, и та, они а не Smith. Ну вот, видите, то есть произошел вход успешно, и все как бы работает. А для чего я это делал? Для того, чтобы можно было проверить, правильно ли настроено ваше приложение. То есть подключены ли все сборки, подключены ли все настройки. Ну и теперь можно брать и подключать Identity сервер. что мы сделаем в следующем видео.